Ну что, всем привет! Добро пожаловать на новую серию Постолкачу Вот, смотрю, заждались вы уже ее. Вот. Чё, давайте продолжим. продолжим. Что у нас там было? Надо вспомнить. Папа-пам, папа-пам, Скрайтер. Ой, это по-моему этот батарейчик надо уничтожать, да? Видите, тяжелая бронетехника, которая должна помочь тем э -э, взять под контроль ситуацию в зоне, однако контроль и свободная зона плохо сочетаются друг с другом. Поэтому стоит помочь Лукашу избавиться от этой тяжелой головной боли. Я да, вижу, занята. А у меня есть, чем уничтожать эту тяжелую технику? Вот у меня есть заряд, отдельно взрывной устройство химическое. Блин. давай попробуем. Это, это опусти, Я не знаю, как мне выйдет С первой попытки из первой. Не думаю, что с первой. И вообще музыку надо потише опять сделать. идет Давай посмотрим. У меня бинокля нету никакого, да? Слушай, а я бы сначала посмотрел бы, может, у кого или кого может есть. Какой прицепчик? интересный как думаете на глазочку пеготини там кое-четых пятной вот это было бы неплохо я вообще такого дела не отказался бы если честно поснимать там сдалека этих военных кстати не патронов что там сколько ну такое а денег 17 тысяч ну, тоже вот такое да привет Интересует. Прицелы есть вообще нормальные, адекватные, блин. Бинок вижу. Пам-пам-пам. А еще, кстати, это, слышите, меня попросили тут проверить аномалии. Так что, может быть, давайте попробуем. Возьму стандартный детектор отклик. Сколько он стоит? 3000. Пофиг, давай, короче, детектор отклик. А... О, кстати, вот скопы есть. Прицел сусад. Сусадит, Четверхатик. Давай, тоже возьму. 22 тысячи. Чего? 22 тысячи. А что, пять я такого мог бы отдать? А... Братан, слушай, я даже не знаю. Что я могу тебе сдать такого? Не все нужно. Я вот гранату держи. Один патрон. Скелет я не отдам. Нашивки дорого берешь, недорого. Но они, блядь, мне по квесту там нужны. Квестовые. Наемников. Может, сигалеток немножко забери, сколько мне не надо. Наверное. Нашивки монолита. 19 тысяч хоть и 18 короче давайте так Врачи. сейчас скажу местную аномалию короче проверю своим детектором отликом а, медведям то есть извиняюсь наличие артефактов на деревне новичков иду сюда мясорубку короче саму начальную как говорится аномалию самую близкую Ну и проверю, собственно говоря. Давай-ка этот болт возьму. Так, ну сдалека, ну вроде, конечно, вроде не видит там ничего такого. Давай с другой стороны, может, зайду. А во что я упёкся? Ни во что. Ай-яй-яй. Да пофиг, дружусь. Если что. А, давай бинт. Что, по хп-шке? Еще есть хп -шка. Так, ну в этой аномалии он что-то не видит ничего. Ладно, давай последний сейф. Ну а что, проверочная аномалия. Чтоб не отгрузиться. Так, и опять музыка это. Все, орет. Давай скажу, пока по дороге куда. А тут уж каких-то ближайших аномалий, я прям не то чтобы знаю, здесь по-моему что-то должно было быть Ой-ой-ой, тут вроде аномальное поле должно быть Слушайте, нам же этот контейнер вроде в бак тащит, да? Найти тайник. Это для кого он? Для Сидоровича, что ли, был? Ой, не для Сидоровича, а для бармена. Ну, короче, нам в сторону бара надо будет, и по дороге в бар мы проверим, да? Я думаю, так и будет. Пока попробую, схожу, повоюю с военными. А одену четырехкратник Использовать. Их хули ты не одеваешь. L85. Хотя под винтовку L85, а ты что, не под планку Пикатини что ли, идешь? Ох, мама, мама. Ну ч ⁇ блядь, я слил очень большую сумму денег. Я не хочу так, блин. Я, в принципе, проверил аномалию. Как и просили в комментариях. Давай опять же, звук потише и сделаю. Ну чё бросит, таращиться блин. Как мне военных вытрясти, Мне лучше скажи. Тут и вертушка это нарисовалась. там вот техника это их стоит это же не ой -ой, ой ой ой и собака все-таки цепанула Я драгоценные патроны сейчас сливаю просто на кабана блин который блин сдох поклон аномали Ах. Ладно, хп-шка я не знаю но. Ну давай, ладно, попробую Наверное, лучше слева как-то обходить в Это дело Военных этих чтобы к ним там сразу запрыгнуть на кордон через поваленное дерево ну звучит как план да Это там стоит чувак походу Через поваленное дерево Это одиночка Типа меня что запалили Я сюда вот прошел и все И пипец Да, мне запалили Так, мне по-хорошему До ОБТ добраться С военными особо связаться желания нету Яяяяяяяяяяяяяй! Блин, хотел просто сказать, подобрать в лес в аномалию результат. Давай последний сейф, я не знаю, я надеюсь, может сейчас не запалят. Кто меня вообще запалил, блин? Кто меня там увидел? это музыка. забывает Нет, конечно как вариант можно было ночью идти сейчас посмотрим пересеку и они опять запалят а меня наверное слышите запалили стопудово земля воздух где подкрепление Ну вот опять началось да Это уже по а мне БТР, стреляет. Это уже блять к нему же так просто не подобраться. К нему уже блин так просто не подберешься. Печально, блин. А что там раньше там стоял, блин, не стрелял по мне. Короче, что-то блин сломано в этой игре с военными, связано с этим вертолетом, блин, который там летает. So, видите, раньше по мне огонь, короче, я открывал. А сейчас я не знаю, блядь, что мне с этим делать. РПГ реально, что ли, где-то искать или что? Или так тебя сбивать? Ну не соблю тебя так, Правильно? патрона Я, yeah, конечно есть вариант пробраться вовнутрь там блин ну что-то вообще жестко как-то ну это все, это вот вертолет по мне гасит надо короче вовнутрь в эти казармы прорываться блять Зараза, и попал. Там БТР стоит, блять, не обижаешь что-то Дай по ну как вот. Так, вот, так, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот так. Так, сейф. Блин, патронов сразу много на вертолет. Так было, по сути, бесполезные растраты. Но внутри же никого нету, да? Ну что, надо отсюда как-то работать. Так, минус один. Механик был военного механика. Откуда вы идете? Подожди. Сюда что ли? Нет. Вон они где Минус один Так, я сейчас просто патроны всираю, да? Которых немного у меня остается Так, один где-то там полно с забором трется Давай, короче, я в это здание прорываюсь, сейчас. Беру с этого ствол. Так, отлично, аптечку подобрал. Живем. Бин. А, так, там мне нужен в себе ствол какой-нибудь. А у тебя нету, да? Ты вообще бедный Да, он бедный, блядь, у него стволов нету Там БТР что стоит, я боюсь так лезть Кто там? Грозный, блядь, такой Что, не ждал такого, да? ясно я с ножа. Ааа, так, так, так. А где мой скар? А скар мой у него был. Ты блять, там не сломал, нет? Не, не сломал, блядь. А, патроны, патроны твои. Так, пофиг, ладно. Разберусь потом. Давай, сейф Ладно, пока не там матерят Давай э, выбросить Здоровье есть Костюм живой пока получи скотина да а -а -а -а. давай винталь я не знаю я выброшу пофиг О, снайперская винтовка блин кто там еще это тусит Так, ну чё, я всех зачистил? Я надеюсь, что всех. Что это? Шлем. Пофиг. Подойдет. А -а -а, пистолет на по продажу. Что за винтовку снайперскую я подобрал? Ремингтон. Ну давай попробуем, Ремингтон. О, а приблизить можно. Ну что-то, кстати, такой. О, нет, слушай, нормальный зум. Так, ладно, у нас осталась еще одна задача. Нам нужно что-то придумать с э, БТРом. Что-то надо придумать с БТРом. Блядь. С вертолета, блин, что-то придумать надо было. Давай калашников свой, я не знаю. Я быстро в здание. по катает на глазах давай не она ну, она хилит она хилит давай я починю быстро я не знаю костюм свой состояние 77 Ди ниже 90 а ты у нас ниже 70 давай тебя давай нашивка монолита идет в бой Отлично Сколько процентов? 83 Опять же, 90, да? Вот а и у нас 85 М -м, Тоже не подойдет Ладно, автомат наш 92 Это Вот, наверное, как раз, да? 90, да? Так вот Опять же, ошибка монолита так, у нас перегруз, блин. Ну, патроны у нас повоевать пока есть, да? Вот, калашников есть. Так, пока калашников возьму. Так, нормально, нормально. Давай сейф, пойду на второй этаж. Ты, блядь, кто? Ты военный, блядь? Да, это военный был. Это Борисович, короче, я не знаю, ему вообще на вс пофигу. Так, а что меня там такого прям перевесного? Патроны эти макаровские. Да. И Женькова, блин, РПГ заряда не лежит? Нет, это не про этот мод, короче. Ой, давай сейф. Попробую пробраться к БТРу, я не знаю, что у меня получится. Ты ж не будешь по мне стрелять? Вроде не хочет стрелять по мне. Блин, я опять перегруз перевес. А чего пусть избавиться? Ну давай, пофиг, пистолет. Давай покушай, он попей. С можно набор инструментов. Не хочу вам тяжелое все. патроны вон старый, давай выброшу. Все. Что по весу? 56 килограмм. Ну, от 53. Так, мне ж конкретно тебя надо первую уничтожить. Последнюю. То есть прям там в конец, да? Себя, что ли уничтожить мне тут вот просто взрывчатки вот вс... на, на все на всех их точно не хватит а -а -а -а. установить таймер на 30 секунд все давай отсчет пошел Я не знаю, какой-то результат сейчас заимеет. Ну, с заданием мы справились. Крест считала. Оно и засчиталось. Он хочет, чтобы я все снес машины БТР Это мне сколько взрывчатки надо, блин? Один, два, три Три взрывчатки еще надо Ебать, ебать Ну да, та считается уже уничтоженной Слушай, а что если я просто гранатой может тебя закину? Какую кнопку гранату вообще? Вот так вот, да? <звы> это типа это маломощное, но дамаг особо не наносит. Да, надо, короче, взрывчатку вот отдельно. Ладно, хоть от избавились. Мне, короче, еще три взрывчатки надо искать. У вас там жмухов нету, ничего такого подобного. Вот, давайте, вот это я еще заберусь тебе на шивочку. Ребят, мне срочно нужна взрывчатка, чтобы взорвать ваши же батареи. Что-то я не поверю, что у вас военных нету ее. Мясо у них есть, патроны есть, вот это, чиниться. Так, костюм сейчас я же больше не восстановлю, не? Так. 83. Ты у нас со скольки? От 70 давай, подойдешь. Да давай военных же и использую. Еще 89, блин. На 90 комплект нельзя использовать. А у меня больше и нету. Коучек. Прям не жалко было бы. Вот так вот. Ну, слушайте, ну дайте взрывчатку, блин, ваши же кресты поуполняй. Терешоки лежат, патроны. <свеч> <свеч> ну, давай наверх скажу. Здесь тоже, наверное, ничего нету. Да, придется искать патроны другим способом что по килограммам по килограммам у меня еще есть полно веса винталь там по моему почти целый был можно попробовать продать всего да давай сейчас наберусь вот так пойду сейчас деревню новичков там попро продают короче и это первый вылет нифига себе короче Короче, с какой-то непонятной хреньей, я не знаю, игра вылетела, я думаю, все видели. Сейчас давай, короче, тех жмуков слева я отберу еще. Просто я уже испугался, что у меня инвентарь пустой. Давай, опять, музычку потише, я сделаю. Короче, да, все, этих жмуков слева отбираю. И двигаю ее отсюда нафиг. Подожди, а чё у меня перевес такой прям? Я, что а что я там избавлялся? А, чё я там избавлялся? За гранат лишних пару штук вытянул. Давай еще с вас обберу, блин. Несчастные вы наши. Я пистолет с... Да, давай. Чё у вас там с калашами? Калаш в новом состоянии, давай Забери его обратно, короче. Вот это забирай обратно. Непригодные патроны забирай. Вот, что у тебя там было? Ну, у тебя калашников такой же. Ну, кстати, твой калашников в лучшем состоянии. Я его допру, наверное, до базы и попробую раздобыть где-нибудь еще взрывчатку. А вот сохранился и все. Жмухов у этих нету, блин, взрывчатки. Я просто не могу выполнить свою квест. Мне нужно еще три взрывчатки где-то найти. Продать все лишнее и взрывчатку, короче. Садить глушитель. Вот так давай. Разрядить патронов непригодных нету? Нету. окей пока с калашом побегаю. А, давай сейф. Викторов, короче, опять по мне стрелять не хочет. Просто не видит меня не хочет замечать. Ну, короче, немного поломанная модификация. Походу. Он там с аномалиями не видит иногда их. Ну, артефактов в аномалии. Что-то противники иногда и начинают купить. Где он там летает? Вот он там. Котейка. И что у меня врасплох достать. по медицине у меня там, кстати. Ну, хватает у меня еще медицины. Раз хватает, значит, хорошо. Все, давай, погнали. Ох, эти, ох уж эти перевесы. <coughs> Извиняюсь. Сейчас все это попродаю. Калашников даже не знаю. Ну, патронов затарится на скар, и все будет хорошо. Мне, в принципе, Калашников особо-то особо и не нужен. Просто что на него патронов можно почаще понаходить. если сколько, кстати, за военных мне должны дать? взрывчатка нужна пипец как еще донести бы все это до сидовича а? давай давай ты сможешь я в тебе верю Надо ему походу еще этих там сеток так понаб... на за подъемность она вроде даже все необходимое знаешь а все равно килограммов не хватает что-то Принес, принес. На, забирай вот это вот все добро. Вот это вот забирай. А -а -а, патроны ненужные мне забирай, да? Так. У меня же такой, у меня же на 51 калибр. Я на 45. -й. Мне казалось, что у меня винтовка сравнена 7,62-51, блин, калибром стреляет. На другая наверх, наверное, версия. Это обычно натовский патрон. Давай вот эти вот части мутантов, магнитолы вот забирай. Вот это вот забери, пожалуйста. Все, деньги есть. Деньги снова есть. Ааа! Ну вот чего нету, блин, так это взрывных веществ у меня нету, блин. Не, слушай, вот у него продается. Один, два, ну мне, по-моему, три надо было, да? Ну, давай так. Ну все, по идее теперь можно выполнить задание. У нас такого прям жесткого перевеса сейчас нету. Подожди, слышишь? Сидорович, у тебя подробно есть, мои? Да, есть. Вот так вот. ЕРП. Давай, все, хозяйство сгодится. Если там вот еще добра надтекаю всякого. А, сетку, слышь, сетку, сетка у тебя есть? Для переносимого веса. Да, ты только сетку дай, смотри. А сетки у тебя никакой нету для переносимого веса, да? Жалко. Ничего не поделаешь. Ну, благо, что взрывчатка еще не так уж и много стоит. Слушай, ты! Перевеса нету у нас уже. <свас> <свас> ну, все равно запыхивается. перекуси давай может немного вот так чтоб энергии побольше было так, военные пусть там не за спавнились, нет Чё, по боеприпасам? давай вот эти пока завяжу Блин, мне еще костюмы надо было подчинить по-хорошему. 79. Ну да. Проистрепался немного костюмчик. короче знаете как давайте я вот задней машину заложу попробую взрывчатку как-нибудь типа фиг знает может достанет давай вот так вот я ж подбросила там текать отсюда. Ну чё, давай, поехали. Красава, да? Ну всё, все машины выведены из строя. Что по заданию? Что, задания здесь больше нет у меня? А, приказано страйкер. Это мне кому? Это мне в бар надо идти, да? Серьезно? Мне прям, типа, тут прям всех военных, что ли, выносить надо? А, нет, это Лукаш, это Лукаш у меня просил, это свобода лес. Я уже думал, там что-то на базе свободно надо уничтожать. посмотрим сколько он нам денег за это даст вот это вот все соберусь тебя то что первый раз не унес Это вот мне надо так давай чудес клея э, костюм а, вот так отремонтировать сколько там процентов сейчас 90 есть 86 вот от 85 вот так или негатов на нашивку. сколько теперь у меня 95 ты у нас от скольки а 90 ладно давай уже починю нашивка военных все зашибок с тебя даже путать нечего у нас бич у нас тоже бич Давай свой ВСС вал Че по килограммам? Килограммы еще есть А у вас, господа, я все слутал, да, уже Ну, давай, патроны свои Вот эту вот всю перенем Калашников тоже может купить Нормально? Нормально и перевеса критического метра. И, короче, пофиг. Давайте на этом серию закончим. Мы военную базу вынесли. Достаточно лихо и бодро вынесли, я бы сказал. Ну все. А с вами был Зазепа. Всем пока. До встречи в следующей серии.